Привет, это небольшой обзор партнерской программы для магазина AliExpress. Вот он, платят 4 процента от продаж. Время кукизов 30 дней, получается, если человек кликнул по вашей ссылке, то в течение 30 дней все ваши, точнее все его продажи вам будет капать процент 4 процента от продаж вот, как зарегистрироваться переходим по ссылке под видео ну, по под видео будет ссылочка смотрите внимательней на этот сайтик. как только перейдете на сайт Admitad заходим в раздел каталог программ вот тут можете тут на самом начале будет магазин Алиэкспресс тут сможете более подробно прочитать про условия Выплаты есть с помощью WebMoney. Это хороший такой плюс. Вот. По поводу как зарегистрироваться. Нажимаете кнопку регистрация и собственно регистрируетесь. Если будут вопросы оставляйте комменты под видео. Все. Всем спасибо.